Всем привет, меня зовут Антон Сайнов, вы на канале Playtea Film Company, и вы, да, разбор трейлера, это новая рубрика, так что погнали. В сети появился первый тизер Конек горбунок единственного фильма спин про конька-горбунка, якобы спин и поэтому, что показали в трейлере Конек горбунок Сразу хочу напомнить, что конёк-горбунок, самый первый тизер, я его, конечно, посмотрел, там и могу даже сделать реакцию, если это видео наберет много лайков. Вот, и сразу сообщу, что это видео, теория о том, Александр, что Александр, моя соседка, тетя Александр, мать двоих детей, реинкарнация, жены офицера СССР, набрала их свои обороты даже в моем, в моем инстаграме. И спасибо большое, что она посмотрела э, мою теорию. Поэтому приступаем к разбору трейлера, там не будет, конечно, ни такого сильного, ни детального разбора там будет только немножко пасхалок, там, конечно, совпадение и за такое прочее, поэтому... Не переключайтесь, погнали. Трейлер начинается с того, когда конюк гормонок нюхает своего хозяина, который лежит на соломенной куче, где он как раз его нюхает, а хозяин смотрит на него просто удивленно. Это якобы сцена из флешбеков или воспоминаний, но двигаемся дальше. Далее мы должны видеть, что какой-то сам по себе Иванушка знакомится с коньком гормонков с сарая. И тот знакомится с ним и не понимает, кто он такой, и конюк гормонок отчитывает его за то, что он называет его неблагодарным. И тут же мы видим, как. Тут солнечно, и как они начинают ознакомиться. И тут же видно, где Диканин Горбунок очень сомнительно отвечает, что ты какой-то неблагодарный и начинает ускоряться, создавая пыль. Видно, что это сцена, где Иванушка познакомился с конем горбунком, когда какая-то волшебница отдала ему конька горбунка, либо, что он, либо он, может, проснулся, и он познакомился с ним после того, как проснулся. И вот поэтому двигаемся, конечно же. Конь! Конек! А ты неприятный. Двигаемся дальше. Далее мы видим, как кони выскакивают из ворот. Очевидно, что это сцена погони, где видно даже какие-то фруктовые стражники, а видно, что еще как конек Рабунок свистит. Очевидно, что это сцена, где, наверное, когда Иванушку казнили, чтобы он стал молодым, то конек начинает свистеть. А вот о фруктовых каких-то странных ряжных стражниках можно сказать многое, о том, что это якобы какое-то другое королевство. Либо может быть даже это какое-то тридевятое девятое царство, где появились новые стражники и новый орден. Далее нам показывают, как Иванушка летит сквозь океан, чтобы найти конька Гаврунга, либо летит сквозь тополя, либо какого-то моря, чтобы прилететь. Очевидно, что эта сцена видна, что идут тут какая-то пыль или какой-то ветер, и он летит с большой скоростью, еле держать за сани. Только дни облака, свет, и якобы он спотыкается о какой-то стене, где якобы кони, либо какие-то странные люди. И тут он летит либо за коньком Гаврунгом, либо он взял его в плен, либо он как бы хочет прилететь в то самое место, где он найдет конька Гаврунга. Так что дальше поехали. Дальше мы тут можем увидеть свадьбу Иванушки, и множество бояр, как Иванушка падает в бездну и много солдатиков. Иванушка как раз именно бросил царя в кипящее молоко и женился на принцессе. И тут мы видим множество бояр, которые празднуют то, что как раз Иванушка стал добрым молодцем, а царь не стал. И тут мы видим много солдат, которые бьют в барабаны, чтобы Иванушка в кипящее молоко. А сам по себе царь смотрит на то, чтобы Иван стал добрым молодцем. И царь захот... сам, зах... сам захотел стать добрым молодцем, а Иванушка стал добрым молодцем, а царь не стал. Поэтому нам здесь до этого и показали сборищу бояр и множество людей, которые рад за тому, что Иван... Иванушка стал добрым молодцем и Иванушка вышел замуж за девицу. Далее нам показывают сияющую жарптицу и Иванушку с мечом сияющим кладенцом красного цвета. Очевидно, что здесь, конечно, Иванушка взял, достал первую жарптицы и стал богатырем. Да, и тут, конечно, не обойдется без самого меча кладенца красного цвета. И тут жарптица летит вверх в небо, чтобы оставить самого конька-горманка. И тут, конечно, мы видим Иванушку с сияющим красным мечом кладенцом и с шлемом какого-то саратина или рыцаря и щитом. И тут мы, конечно, видим, что все действие происходит на каком-то острове, и тут видны, конечно же, пальмы, и какой-то остров или пустыня, очевидно, что это действие происходит не, конечно же, не в лесу, а где-то на каком-то острове, и, и видно, считается, что наступил какой-то дуэль, и, конечно, достал пирожа птицы, сияющим мечом-кладенцом. Далее мы нам показывают, как жар-птица полетает над 39-м царством, создавая свет и целую тень над городом. И тут можем увидеть, что сама по себе жар-птица оставляет огненный след и делает свет над городом над 39-м царством. А далее нам показывают как раз... Далее нам показывают, как Иванушка-дурачок стоит перед всем народом и своими стражниками на помости. А там мы можем увидеть тот трон короля, который хочет его как бы бросить в молоко и кипящую... Воду, чтобы он стал добрым молодцем. И мы видим, как жар птица освещает все 39-е Царство, создавая свет. Очевидно, видно, что Иванушку-дурачок по какой-то видимости наклоняется, потом остановится в нормальную форму. Очевидно, что здесь он якобы поворачивается лицом, либо стоит спиной, и само по себе боится, что жар птица летит на его город, а его как раз вот пихнут в кипящую воду, чтобы он стал добрым молодцем. И тут он далее показывает, как Иванушку ряженого Доброго Молоса, после того, как он вышел из кипящего молока перед народом и королем, его тут качают, бросая вверх. И тут мы видим, что многие вояре его бросают вверх, а он такой удивленно смотрит, и он якобы как, по сути по всему, как радуется тому, что он наконец-то стал добрым молодцем. И видим конька-горбунка, которая якобы либо прощается с ним навсегда, либо как бы говорит, что он как бы хочет стать его лучшим другом. Это как бы сцена после того, как он стал добрым молодцем, и конек горбунок очень сильно, конечно, гордится им. А король, конечно, не стал завидовать, конечно. И вот так вот, поэтому двигаемся далее. Можно увидеть, как какая-то женщина-посол, конечно же, отдает какой-то приказ, чтобы продать либо конька и это действие происходит в палатах, королевских палатах, княжеских. И тут сзади мы можем заявить и всяких послов и других, конечно же, подданных короля. И это действие происходит ночью. И очевидно, что это пос. Сольница, конечно же, тает Ивана героем, либо, как бы, делает так, чтобы конька Горбанка продали. Очевидно, что здесь, конечно, не обойдется без послов и без каких-то там пиратов и кого-то либо тоже, может он заметить, как иванушка дурачок плывет на море. Или может быть даже эта сцена, даже не там, где, где Иванушка дурачок плывет в море, ныряя под воду. Может быть, это даже сцена, где Иванушка дурачка раскинули. Кипящее молоко или холодную воду, чтобы он стал добрым молодцем. И очевидно, что даже считается, что конёк-горбунок будет копировать, очевидно, советский мультик «Конёк-горбунок». И эта сцена, где Иванушка прыгнул его в холодное молоко, либо он плывет в море, где как, как раз находится чудо-юдо-рыбакит, где он освобождал его из плена. Или, может быть, даже эта сцена, где его действительно бросили, как в кипящее молоко, а потом в ледяную воду, пока что неизвестно. Все это мы увидим, конечно, в кинотеатрах, но далее. И тут мы видим конька горбунка которого посадили якобы в сарай, и тут же на него падает свет. Видно, это сцена, где якобы Иван дурачок свистит и упазал своего конька-горбунка. А может быть даже эта сцена, где жар-птица, когда прилетала над ревятым царством, когда Иван дурачка хотели бросить, чтобы он стал добрым молодцем. Очевидно, что этот свет падал прямо из... Э из самого верха, чтобы свет упал на глаза и лицо конька-горбунка. А там мы можем заметить каких-то людей, которые стоят и наблюдают за тем, как конек горбунок страдает. Или, очевидно, это сцена, где якобы конек горбунок наверное, по сути дела, наверное, как бы был взят в плен кем-то-либо, и каким то либо разбойниками, либо в природном, в природном царстве его якобы хотели продать. И далее мы видим крутую надпись на название этого фильма конек горбунок в русскоязычном стиле, или как исконно русскоязычном стиле. И тут мы видим, как ночью возле костра спит э, девица, то есть, э, сама по себе невеста Иванушки дурачка, которая как раз подслушивает разговор коронька Габунка с Иванушком дурачком, который рассказывает о том, что ты хочешь жениться на ней, а сама по себе царь девица, то есть девушка, невеста Иванушка дурачка, удивлена тому, что он как бы хочет на ней жениться. И она, как раз спит под какими-то корнями, то есть деревом, а конек говонок рассказывает о том, что это будущая невеста Иванушки-дурачка. И э, очевидно, что здесь э, невеста Иванушка-дурачка. Иванушки-дурачка. Спала, конечно же, именно возле костра. И, конечно, подслушала разговор и, и проснулась. А потом начала слушать разговор конька-горбунка. конек горбунок видно, как он за, запрыгивает на какое-то бревно. И стоит выше самого Иванушки-дурачка. Но его тоже ду... наряжен какой-то ряжный костюм. И потом сама по себе невеста Иванушки-дурачка поднимается и подслушает тот самый разговор. И он, этот Иванушка-дурачка слушает то, что Конёк-Горбунок его предупреждает о чем либо Либо о том, что это действительно невеста его невеста, то есть, а сама по себе царь-девица, то есть, которая послушает этот разговор, который возле костра, возле самого какого-то коряги, подслушала этот разговор. Еще не могли заметить, как ремейк Конёк-Горбунок будет копировать старый советский мультфильм. Ведь видите, как отзеркальны его кадры, когда Иванушка-Дурачок знакомится с Коньком-Горбунком, Как он садится на конька и мчится с большой скоростью, как он встречает э, чудо-юдо рыба Кит в океане, и когда и когда он женится на принцессе, ну на этом все. Я сделал детальный разбор трейлера или как тизера э, Конек горбунок конечно же. Я хочу его, конечно, посмотреть в кинотеатрах, что он из себя представляет. Это будет 22 октября, пока что запланированная премьера. И, в принципе, фильм будет являться как ремейком одновременно, как и советского старого мультфильма, какие фильмы от 1941 года военного конек горбунок СССР, «Цветного». Ну и, конечно, пишите ваши догадки в комментариях, что будет еще в этом фильме. Это новые видео уже на подходе. Не забудьте посмотреть вот эти вот видео. В общем, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии. Пока.